И еще я сейчас хочу добавить про зубы. Да, да. да. Сейчас стало очень распространено, не то что модно, а распространено, да, ставить детям брекеты. А многие об этом не знают. Сейчас вы для себя откроете э, очень конкретную четкую информацию про брекеты. Да. Это уже доказана информация, э, факт итальянскими учеными, что э, те, кто ставили брекеты. Через 15-20 лет у этих людей э, начинается проблемы со спиной, с, крыс, с поясницей. Да? Я вам объясню, что происходит. Э, когда мы ставим брекеты человечку, да, то там винтиками начинают его выпрямлять эти зубы. Да? Э, в это время происходит внутрикостное напряжение в черепе. Э, череп наш состоит из 26 э, вместе соединенных костей. На самом деле это самая большая кость, которая состоит из 26 частей. Да? И там создается внутричерепное давление, внутрикостное. Не то, что внутри черепа, внутри костей. Mm -hmm. А причем скажете вы э, поясница и череп? да? На самом деле это неразрывно связано. В восточной философии это означает, например, что голова и Наш хвост да, — это одно целое. Мы, это начало и конец нашего позвоночника. На самом деле это так. Да? И когда мы... И, и мне могут возразить, что наша голова отсоединена напрямую, так не соединена, как позвоночник. Да? Но на самом деле мы соединены головой голова, и наш хвост — это дуральная оболочка. Mm -hmm. Это спинным мозг. Да? И когда идет воздействие на кости черепа, то, соответственно, потом реагирует наш, э, наша поясница, наш копчик, наш крестец. И потом начинаются очень большие проблемы с поясницей. А если это девушка, то это начнется проблемы с маткой. Понимаете? То есть начнутся проблемы с деторождением. Почему? Потому что это напряжение отдает сюда на крестец. А там, где есть напряжение в костях внутрикосных, оно влияет напрямую на те органы, которые находятся рядом.